Дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, гости канала, в Куйвеке я не выходил с вами вместе погулять. Ну, муж мой все время работает, тут совпало с выходными по Италии. Думали вечером он будет работать, но сообщили, что и вечером не работает. Так что мы идем гулять. Какой прекрасный у нас день, солнечный, вот так вот. Ну, вперед. Купила я Бутеговерды пудру. Ну, второй тон по оттенку. Блин, какая-то загорелая, друзья мои. Это не фильтр. Такая пудра. Шею я не мазала. Ну, может, немножко отличается. Ну, вот так-то. Обзор на нее я не делала. Думаю, вначале попробую, как она в использовании. Вот так вот. Ну что? Вперед? Ну что? Небольшой обзорчик улиц нашего Италия. города. Италия. А, жизнь Италия. прекрасна. Италия. Ой. Осень золотая, красота, ноябрь месяц, вот такое вот у нас тут солнышко все еще. небо голубое <смех> едем в торговый центр побродить может быть сделать какие-то покупки а может просто поглазить. На витрины. Посмотрим. Все по настроению. Видите, как тут. Ой. Не дороги, а сплошная парковка. Ой. Ах, ну что, поменяли место дислокации, перевооружаемся в маске Зоро. капец. еще идем, пока идем, пока до такого центра дойдем, там уже и масочку. Применим. Я все еще без прививки, друзья мои. Мы планировали в начале сентября на море, ну, поскольку здесь вели Гемпас не получилось вот я против прививки поэтому наслаждаюсь только вот такими прогулками не но ну ничего прям лицо такое а смотрите фильтров нет это такая пудра Ой, сколько она стоит и а не помню со скидкой по карточке Дисконтная покупала. Ну что, отключайся пока. <см Ett prayer> так, друзья мои, мы уже в торговом центре. Муж пошел денежку снимать в банкомат. большой такой обзорчик время обеда все итальянцы кушают в кафе все места заняты даже в макдональдсе но мы чуть позже зайдем О, скидки тут такие так пец от эконом-класс магазин так, вообще-то, я хотела себе посмотреть пижаму, но ну, не спать, а в которой дома ходить. Ну. Черная. Так. Аспеть, Амур, и а дай. Так, для мужчин. Муж мне сам все выбирать. Только мне не нравится то, что он хочет. Чтобы я купила. Слишком это все темное. Так. XL. О, Рено, ну Любьянка, а сека. Виолетто роса. Иксаль. А дел для детишек. Вот я хочу вот такого цвета. Пудрового. А, сейчас. Ой, мама, ми. Так. Так. Станишки. Так, 8 евро. Ну, нормально, в принципе, но мне нужно тепленькие. Тепленькие хочу. И чтобы была впереди молния, видите, выбора много. Но мне нужно, чтобы расстегивалась. Так, погуляем маленько. А вот штаны отдельно. А. Что это такое, блина? Вот это что это? Забыл. Болтаться будут по полу, всю пыль У нас ковров нету. Необработанный. Не, нам такой не подходит. Вот, ну, цвет такой нравится. Он, знаете, э, ну вот камера передает его. Он такой что-то серо-зеленое и ближе к белому, светлому, светлому. Но это для мужчин. Вот это мой тон. Тоже люблю. Вот такой серенький тоже для мужчин ну для мужиков тут все что хочешь так ну, фиолетовый класс так, ну вот другое дело вот так вот загнута, обметана. но ну, здесь вот нету молнии, просто спортивные кофты. даже смотрите на выход можно <you're in> <air> <you're in> <air> <laughs> на манекене представлена. так чисто женский отдел Синтетика, синтетика. Ну, это эконом класс, друзья мои. Одежда, вы видите, какая-то невзрачненькая. На мне, видите, свитер практически такого же цвета. Я покупала года два назад свой. Видите, мода горчичная возвращается. О, платьешка, ничего так. Но ну, все это синтетика. Так, где там у нас состав? Состав. Я всегда смотрю. Сейчас. Состав. Так, размер артикула. Так. Опять муж меня зовет. А что он там не нашел уже и без меня? Так. Ну, нашла я там этикетку, синтетика, рестер. В магазин ты наверное, наверно сефора посмотрим там как раз много чего интересного и красивые у них модели так. вот такого качества я люблю плюшевый мишка Класс! Ну, Дисней. Вау, тепленькое такое все штанишки. Ну Тут нету молнии, тут принт, красота, просто, маечка, класс велюр, халатик в общем померила я эту пижамку ну маловато она мне эль немножко мне давит в груди <с> а excel нету максимальный размер l так что я в пролете но ну, классная так наверное зайдем мы в акм hm dance как его называют по-английски такой цвет в моде. О, штанишки как я люблю. Все такое mm -hmm. оссижающее. такие цвета э, не люблю потому что вот эти петли крупные они вечно цепляются за сережки за заколку мою на волосах и постоянно затяжки класс Но она без штанишек как-то та. так может тут ценник есть ага Почти пятнадцать евро четырнадцать девяносто девять. Вот она короткая. <свес> <свес> <свес> ну дела на двухстороннее, тепленькая, очень. Такая же беленькая. Ну это как шуба. Уже вот такая она. Класс. Такие вот балахоны в моду вошли еще летом даже вот. Огромный выбор платьев. То есть мода возвращается. тоже штаны не обработаны ну, это наверное надо самим под свой рост регулировать не но ну я не хочу я уже хочу купить что все было то что мне надо это мне устраивает красота евро почти. Класс! Вау! Класс! Станцы! А, ну, как всегда, нет моего размера. Может, и был последний? А, ну это максимальный 42, плюс 6, 48. Примерно, маловато. Ну, Что-то вот под джинс. Ай-яй-яй, жалко. Все такое ярко, всегда привлекает глаз. Цвет розовый, Виоль... фиолетовый, виола хотел сказать. Вошел в моду, и что только нет. Желтый тоже. Лимонный. А вот еще какой цвет. А? Вот это класс. Вот это штанишки, вот это мне нравится. 15 евро. Так, ну что, друзья мои, идем. Еще один магазин эконом класса ОВС. Посмотрим, что там интересненького. А потом, наверное, перекус. Что-то меня на желтый потянуло. Класс. Над евро. Что там такое желтое в зеркале? А то для детей. Класс. Ну вот. Желтый в моде. Как цвет осени. Так. Что у нас тут? Вот. Тут только одна. 24 евро. Автозянийся вместе со штанами. Нет, с манжета я не хочу. Я вот шестой год живу в Италии, и, наверное, только две зимы использовала перчатки. У меня вот есть набор, я покупала в Бате. Я шапку и шарф ношу, а вот перчатки практически новые. Какое-то тут все серое, а? Слушайте, по сравнению с предыдущими магазинами, ну, я не знаю. Прям как-то триста, триста, триста печально, печальненько как-то все. Ой, я люблю поярче, чтобы было. Ну и чтобы было и комфортно, и удобно. Так, это детский отдел. Шубки. Так, ну что, на выход. Ничего мне здесь не понравилось. Так, друзья мои, теперь мы зашли на первый этаж, где продукты, всякие хостовары. Скидки тут вовсю. штанишки обожаю Штрук, свелер надо мерить так ну Ничего я себе не нашла. Самое наилучшее, что мне понравилось, это в магазине Тизени с пижамой. Но ну, там нету молнии. Кофточки. фуфайки, Как там еще ее называют? Вот. Ну, по качеству только там. Обожаю подходить к цветам. М -м -м -м -м. Ароматы... Просто рай. <laughs> Идем на выход. С мужем потерялись. Позвонила ему с итальянского номера, чтобы вышел наружу.